Привет, меня зовут Ярослав и сегодня мы разберем с вами пост от Алексея Миреева, который является руководителем, создателем команды Провоз Призм. Вот написал он такой пост, не знаю, где он его выкинул, в чате у себя в Провозном или нет, поскольку я не состою в этих чатах Провозных. Но давайте разберем пост, может быть я чего-то не понимаю, вы мне в комментариях напишите и объясните. Может быть Алексей чего-то не совсем понимает, в общем будем разбираться в криптовалюте призм что как и почему и как исправить ситуацию но ну, вот как минимум по мнению Алексея, алексей предлагает мнение и давайте посмотрим а имеет ли оно место быть или алексей заблуждается еще раз повторюсь я не истинно в последней инстанции я просто сейчас буду высказывать свои мысли которые мне кажется чуть-чуть не схожи с мыслями алексея алексей пишет Монета пользуется спросом, когда она растет, рост либо в цене, либо в количестве. То есть если курс на какую-либо монету растет то она пользуется спросом или если ты купил вот как в призм там тысячу монет и а через некоторое время у тебя тысяча монет людям якобы это тоже интересно но на самом деле мне кажется это огромное заблуждение потому что если мы возьмем какую-нибудь монету с пост майнингом посмотрим на график ну даже и у призм были такие периоды да. А когда монета у тебя прибавляется на кошельке в количестве, а стоимость их всех вместе, она снижается. И она даже, чем больше у тебя монет, тем меньше они стоят. Это называется гиперинфляцией, и я думаю, такое никому не будет интересно. Ну и монеты, которые растут, они пользуются спросом. Безусловно, это так, и безусловно, это так, потому что люди, которые как раз-таки спросы создают, они не они заходят в монету они открывают график вот монета сделала тысячу иксов на coin market смотрит надо ее прикупить хотя не думают о том что 1000 иксов это как раз таки и есть тот предел который монета могла сделать возможно она даже и меньше ее предел был но за счет таких людей которые на хаях залетают монета там дает еще определенное количество иксов но на самом деле монета должна пользоваться спросом не от того какой рост она дала в определенный промежуток времени? Это, конечно же, тоже безусловно хороший фактор, который влияет и на стоимость монеты, и на комьюнити, на расширение его, но самое важное это технология. Мы же с вами пришли в призм, ну как? Мы же с вами. Многие пришли в Призм за ростом, да, за увеличением капитала, но сейчас мы видим, что большинство людей, которые остаются в сообществе Призм, они остались именно на технологии. Они понимают, что из себя представляет эта монета, что в ней заложено и какие преимущества эта технология им может дать. Вот на что должны идти люди. Те люди, которые идут на графики, на какие-то пампы, это люди, которые еще не совсем освоились в криптовалютном мире. И такими людьми очень легко манипулировать, очень легко ими пользоваться, брить как хомячков. Потому что это безусловно и есть хомячки. Поэтому я тут бы поспорил. Монета пользуется спросом, никогда она растет. Ну, конечно, она в тот момент пользуется спросом. На мой взгляд, это неправильно. Неправильно, когда монета пользуется спросом, только когда она растет. Давайте возьмем биткоин. Биткоин сейчас что ли не пользуется спросом? Биткоин упал в два раза. С 64 тысяч до 32. Монета не пользуется спросом? Монеты пользуется спросом сто процентов она пользуется спросом и в биткоине как раз-таки есть вот та самая технология я сейчас не скажу что это положительная сторона биткоина но если мы возьмем какие-нибудь нарк сайты не знаю как они называются площадки где люди приобретают товар за биткоин им по сути без разницы. Биткоин стоит 1000 долларов, 60 тысяч или 30 тысяч долларов. Им в момент надо совершить покупку, используя при этом биткоин. Они даже не холодят его, не держат. Они не купили, возможно, большинство из них там 90 чем-то процентов биткоин и периодически за него затаривают свою продукцию, которая им нужна. Нет, им нужна сегодня-завтра продукция. Они пошли, взяли кэш. Приобрели по курсу биткоин, вот им надо 100 долларов конвертануть в биткоин при любой цене. Они его конвертируют и приобретают товар, который им нужен. Вот что называется спрос. У людей есть спрос на биткоин, потому что только за биткоин на этих сайтах они могут приобрести вот эту вот запрещенную продукцию, которую они употребляют или распространяют. Причем у призм была явная мотивация увеличивать личный баланс. Тогда больше был парамайнинг. И была мотивация строить структуру, рассказывать о монете и так далее. Это также приводило к большому парамайнингу. Вот больше парамайнинг. Это стимулировало спрос. Естественно, когда люди заходят в монету, чем больше людей в монете, чем больше держателей увеличивают свои балансы, короче, чем больше покупок, тем больше спрос. 10% с этим никто спорить не будет. Обе мотивации разработчик паратаксом отключил. То есть мотивацию рассказывать о монете и мотивацию наращивать баланс. Тут опять-таки у меня какие-то, ну, не сходится что-то в моей голове. То есть люди заходили там по доллару, по 80 центов, по 50, по 40, по 30 в монету призм. Для чего? А первоначально надо задать этот вопрос себе. Для чего вы заходили в монету? Вы поняли ее технологию и поняли, что она в будущем вам пригодится, в будущем вообще без нее будет невозможно жить. Или вы захотели срубить баблишко по-быстрому и выйти с этой монеты? Вот какая мотивация у людей заходить в биткоин? Ну, например, у меня такая мотивация, что мы его сравниваем, допустим, с цифровым золотом. Я понимаю что биткоин через 5, через 10 лет. На него может цена вырасти настолько, что можно будет там не 10, не 100 иксов сделать, а еще больше. И я понимаю, что даже сегодня по 30 тысяч долларов, если я покупаю биткоин, то примерно в моей голове не покидает меня мысль, что там через 5 лет он уже будет стоить 100 тысяч долларов. Таким образом, я взял деньги, неприкосновенный запас вот это этот да, свой, я его взял и вместо того, чтобы на 5 лет положить под подушку, доллары там или еще что-то, белорусские рубли бессмысленно вообще куда-то откладывать, они там не то что с каждым годом, они с каждым полугодием уменьшаются в своей покупательной способности. Но возьмем, к примеру, доллар. Вот я взял 10 тысяч долларов и на 5 лет положил его под подушку. И в покупательной способности через 5 лет мои 10 тысяч долларов превратятся, допустим, в 9500 долларов. То есть они уменьшатся. То есть за них я смогу меньше купить каких-то единиц товара. Если мы возьмем хлеб, то я, к примеру, на 10 тысяч долларов мог взять 300 тысяч булок хлеба. Это я, к примеру, да, пример привожу. А через 5 лет я на эти же самые 10 тысяч долларов смогу взять только 290 тысяч булок хлеба. Естественно, что мой капитал уменьшился, хоть сумма осталась та же. Что же мы имеем с биткоином? То есть у меня есть надежда, что сегодня я 10 тысяч долларов конвертирую в биткоин, и через 5 лет я смогу купить не 300 тысяч булок, как сегодня, а уже смогу купить 900 тысяч булок, за вот эти самые биткоины, которые я конвертировал. То есть это не только средство сохранения капитала, но еще и увеличения его. Вот какие мысли у меня по поводу биткоина. Безусловно, это технология, это вот этот черный рынок спроса, который по-любому двигает биткоин. Биткоин не стоит на месте потому что на нем уже существует, функционирует определенное количество сервисов, черный рынок. Я не говорю, что это хорошо, это плохо, что это все в нем есть, но этот факт мы отрицать не будем. И у биткоина есть некая подпитка, которая в будущем может его подтолкнуть как раз-таки к тому, о чем я говорил чуть ранее. Теперь давайте разберемся, почему люди заходят в биткоин, покупают его, почему вот эти все большие фонды в него заходят, скупают биткоин. Потому что они тоже увидели в этой технологии какую-то ценность. Они не подумали, что вот сейчас мы купим, сейчас пройдет памп, мы его скинем по-быстрому. Нет, фонды так не делают. Так делают хомяки, хайповики, еще вот с той отрасли люди, да, фонды видят ценность каком-нибудь инструменте и они его скупают на долгосрок если бы это была какая-нибудь монета аура йода или вот это юми от трой клуба да никакой бы фонд в это не зашел потому что они бы в этой технологии в этой модели производства новых монет увидели такую бы хрень чтобы они перекрестились и вообще пожалели о том что они увидели что из себя представляют эти монеты по словам алексея можно подумать что юми это крутая монета, и она действительно привлекает большое количество людей. Безусловно, Рой Клуб развивается, Рой Клуб набрал кучу лохов, которые в это верят. Но к чему все это приведет? К чему все это приведет, когда люди начнут терять бабки, люди уже начали терять бабки. И безусловно, я считаю, что обе мотивации разработчик про отключил. Я считаю, что про таксом обе возможности разработчик как раз таки включил ну как минимум не обе но партакс был нужен потому что вот давайте сейчас понаблюдаем за юми за монетой которая есть в рой клубе и посмотрим а что же там без такса будет происходить так какая же сегодня мотивация купить монеты при снижающемся курсе да офигеть самая крутая мотивация ты имеешь скидку на монету то есть раньше ты увидел в монете ценность купил ее за доллар Сейчас цена снизилась, например, для меня как человека на данный момент, который не собирается жить за криптовалюту Призм при таком раскладе дел, да, когда она в просадке глубокой. То есть я смирился с тем, что все они у меня лежат, я про них вообще забыл. Есть куча других инструментов, откуда можно зарабатывать бабки, выкачивать, да, бабки. Так вот. У меня лежат монеты эти там пять лет я покупал их допустим даже по 20 центов сейчас когда я вижу стоимость монеты меньше одного цента у меня офигеть какая большая мотивация нарастить свой баланс усредниться тем самым я снижу среднюю стоимость монеты которую я купил и тем самым вложив еще меньшее количество денег чем я вложил в прошлый раз я приобрету большее количество монет а если эта монета для меня ценная имеет какую-то ценность, то для меня это офигеть какой крутой подарок. Потому что то, что для меня ценно, я смог приобрести с большой скидкой. Даже если я по 20 центов до этого брал, то в 20 раз дешевле я приобретаю сейчас монету призм. Даже больше, чем в 20 раз. Вот она мотивация, а почему бы и нет. Тем более мы знаем, что протакс работает и скоро он будет 98% причем биток стал интересен только при росте цены Ком, вот, Алексей, кому он стал интересен при росте цены тем людям, которые решили по-быстрому на нем заработать потому что биткоин уже и 5 лет назад был офигеть, как кому интересен, да, людям, которые в этом разбирались, и сейчас при падающей цене биткоин интересен во-первых, трейдеры когда они заходят в рынок, трейдеры Профессиональные трейдеры заходят в рынок, когда цена опускается до низов. Это их момент закупки. Потом они начинают раскачивать эту лодку, начинается памп, повышенный интерес. И вот тогда, когда заходят люди, которым биткоин интересен только при росте цены, трейдеры, которые на самом деле имеют в этом интерес, имеют в этом заработок они зарабатывают поэтому интересоваться монетой когда на него уже выросла цена но ну, это какой-то абсурд товарищи это какой-то абсурд и в первую очередь в монете ну на мой взгляд должен быть интерес не в стоимости хотя это тоже неотъемлемый факт а в технологии и только смотря на технологию ты понимаешь а может быть вообще это этот рост цены или нет потому что если я смотрю на юми то никакой технологии там нет нам технология только по вымыванию бабок с лохов до да, технология замечательная но эта технология не прогнозирует рост на перспективу и там мы видим неограниченную миссию в 32 процента в месяц как раз таки без вот этого самого протакса. и это только будет губить монету а рост цены это работа всего сообщества Биткоин просто развивают больше идейных людей. Что Сатошана кому-то, кому-то платят, платит этим фондам, маскам, когда они делают какие-то твиты, еще всяким вот ребятам, которые говорят про биткоин, развивают биткоин, фонды, которые покупают биткоин и заявляют об этом, они все это делают ради себя. А в призм люди сидят и ждут, а когда же кто-нибудь, разработчик ради нас, начнет что-нибудь делать. Хотя в биткоине... Каждый, вот как Алексей, знакомо, коммунистическое движение. И насколько я понимаю, коммунисты, вот каждый по возможностям, да? Каждый все, что может, то и делает. Если вы ждете какого-то лидера, наставника, который будет вами управлять, говорить вам, что делать... Естественно, такие люди, безусловно, тоже нужны, но у каждого должна быть своя голова на плечах. Если вы ждете такого человека, который будет вами управлять, то идите в Рой-клуб, еще куда-нибудь, где вы будете по струночке ходить, делать то, что вам говорят. И посмотрите, а здорово ли это все на самом деле. Если бы Майоров анонсировал ежегодное снижение паратакса на 2% в год со следующего года, то монету начали бы раскупать и перестали бы сливать уже сейчас. Я не знаю с чего, была ли какая-то статистика, хотя бы опрос, который вот заключения Алексея направил в это русло на 2% в год со следующего года возможно этот вариант имеет место быть но меня в принципе в целом устраивает ситуация которая будет сегодня когда протакс будет 98 процентов и добыча монеты будет очень низкая если ты не включил там hold статус ведь алексей hold статус как раз таки и даст тебе вот снижение протакса на 2 процента в год а даже вроде как и больше во первых наличие только но да она снизит уровень протакса на 1 процент и hold статус он будет также на накапливать и снижать себе такс, поэтому у майоров и дал такую возможность чтобы протокс уменьшался то есть не надо ничего анонсировать уже все давно было проанонсировано и все давно работает люди уже в холл статусе есть которые там по полгода еще больше и у них процент про намного выше чем у обычных людей которые держат монеты на своем кошельке поэтому не знаю, куда делась эта новость, как она проскочила мимо паровоза или Алексея, но такая возможность есть. И Майоров ее уже давно анонсировал. То монеты начали бы раскупать и перестали бы сливать уже сейчас. Не знаю, начали бы раскупать, не начали бы. Почему? Почему ее сейчас не раскупают? Это же наоборот очень здорово, когда монета каждый год все меньше и меньше добывается. То есть рост цены он по логике вещей должен быть еще выше поскольку на рынке будет дефицит если сейчас идет слив а монет потом будет добываться еще больше то возможно и обратная сторона медали еще больше монет будет сливаться потому что мы не понимаем а кто их сливает может их рой клуб льет там spacebot какой-нибудь льет еще пулы льют эти монеты а когда будет понижен паратакс на 2% каждый год то пулы это анонсируют вот в монете призм вернулся высокий парамайнинг начнут обратно привлекать людей которые будут покупать монеты и нести их на эти площадки вместе совместный парамайнинг делать и таким образом у всяких рой клубов будет еще больше монет и они еще будут больше лить вот такие дела могут происходить и перестали бы сливать уже сейчас не знаю, кто сейчас сливает, с какой целью сливают, какими объемами сливают. Возможно, это есть только вот эти самые рой-клубы, потому что, ну, я как здоровый, адекватный человек, если я купил по 5 центов, сейчас цена 1 цент, я не буду их продавать, потому что я изначально вложил деньги, которые мне не страшно потерять, которые я не буду трогать, а, пока я не получу, не извлеку определенную прибыль. Если я продаюсь в минус, то я уже все разочарован в технологии, в монете, я полностью из нее выхожу и про нее забываю, я больше туда никогда не возвращаюсь. Если люди эти начали сливать монеты, то они или неправильно инвестировали деньги, заемные, нужные, кредитные, или они просто разочаровались в монете. И тот и тот вариант, он должен научить людей, привести к каким-то выводам их, и они уже на этих ошибках пускай учатся. А вот этот инфопон, о, опять про майнинг растет, ну, мы опять привлечем или вернем людей, которые, по сути, еще должны обучиться, как вообще в этом крипто мире существовать. Поэтому пускай они набивают шишки на своих лбах учатся на своих ошибках а потом возвращаются если им действительно технология призм полезная меня ситуация полностью устраивает то что льют монеты меня это тоже полностью устраивает потому что я еще раз повторяю что я имею возможность закупать монеты по низкой стоимости которые мне нужны это очень здорово я не мультимиллиардер я не могу сейчас все с рынка выкупить, я не могу огромные суммы ежемесячно вливать, я по своим возможностям выкупаю определенное количество монет, поэтому чем дольше цена сохраняется вот на таких низах, тем для меня выгоднее. Это все очень здорово. Даже, даже 5 лет роста популярности, роста сообщества, роста курса достаточно, чтобы монета стала известной в мировом масштабе. А, да блин, да и сейчас рост есть, он хоть и незначительный, но тут самое главное, что нету такого, что монета появилась, а через год ее уже не существует. То есть 5 лет не то что роста, 5 лет существования монеты, на мой взгляд, это офигеть какой положительный результат. А при том, что у нас и рост был 5 лет, а, роста популярности, ну а что, вот а, Центробанк уже заблокировал а, призм а, Change the World Together, да, Муратова, это тоже рост популярности. Майоров там говорит, что черный пиар это тоже хорошо, хотя я с ним не согласен по этому поводу. Но это рост популярности, хоть и не то что антипопулярности, а черной популярности. Популярность у нас есть. Рост сообществ. Ой, не знаю, сообщество может быть и не выросло, а наоборот уменьшилось, но вот осознанных людей в этом сообществе, мне кажется, стало больше. Поэтому рост сообщества мы тоже имеем. Роста курса достаточно. Роста курса. Но если мы берем изначальную цену, то ни о каком росте курса речи быть не может. Поэтому не будем брать даже последние три месяца, стабильность на данный момент. Но еще раз напоминаю, стабильность вот в текущей ситуации – это очень хорошо. Мы на графике можем увидеть то, что в течение нескольких последних месяцев то есть, такой просадки не было. На 90% монета не упала, это тоже хорошо. И если в дальнейшем пойдет рост, а он, ну, по, моим, вот, по моему мнению, он безусловно должен будет пойти, то это, естественно, приведет к тому, что к монете как раз-таки будет проявлен интерес, и она будет пользоваться спросом у хомячков, у людей, которые придут на этом заработать. Так, чтобы монета стала известной в мировом масштабе. Ну, блин, дорожную карту разработчиков видели. Вот в 25-м году, насколько мне не изменяет память, будет открыт а, как раз-таки вот этот файлик, целиком исходный код и парамайнинг. Вот раньше, чем к этому времени, я даже не думаю, что монета призм будет известна на весь мир, и что она вообще должна даже быть известна на весь мир. А вот к этому времени, мне кажется, мы с вами все должны, те, кто истинные ценители криптовалюты призм, нарастить свои балансы, чтобы к тому времени, когда монета станет известной во всем мире, что же даст монете известность во всем мире? Это даст ей очень большой интерес, если людей привлечет технология, то они начнут массово скупать монету, и монета вырастет в стоимости. Вот к чему мы придем. Конечно, Алексею выгодно говорить, когда у него там, может быть, десятки миллионов монет, да? ему выгодно, чтобы курс рос сейчас. Но мы-то с вами обычные люди, как любят говорить Роман Михайлович Возе. Монета призм это народная валюта, это пенсия бабушек, еще что-то там, да, такое. Естественно, у обычного человека нету возможности прямо сейчас зайти и купить 3 миллиона монет и ждать, пока она вырастет в цене, чтобы потом на нее жить. У обычного человека есть какая возможность? В течение нескольких лет определенную сумму денег небольшую, незначительную для него переливать в призм, конвертировать, а потом надеяться на то, что в будущем он за эту монету будет жить. Поэтому сейчас, господа, у вас есть отличная возможность, очень дешево купить монету призм, и в дальнейшем, если она станет известной в мировом масштабе, неплохо на эту монету существовать. Вот а какие у меня планы на эту монету рост парамайнинга до двух раз в год продолжался бы несколько лет вот тут я не очень понимаю до двух раз до этого алексей писал а, на 2 процента снижался на 2 процента в год допустим он будет про а, паратакс 98 процентов то есть два процента это не про такс в первый год да, мы увидим в два раза в год потому что 2 плюс 2 мы получим 4 мы имеем четверку антипаратакс uh, был 2% давайте назовем его так на 2% упал паратакс антипротакс стал 4% если в следующем году он снизится еще на 2% то антипаратакс будет 6 процентов а если мы возьмем и в два раза его уменьшим то это уже будет 8 и тут уже он не на 2% упадет а в 2 раза чтобы он падал может быть это Алексей имел в виду или тут он имел в виду может что не в 2 раза а на 2% потому что в следующий раз в следующем году в третьем году мы увидим вместо 8% антипротакса вот в первый год у нас было 4 потом 6 потом 8 вместо 8 мы увидим если в 2 раза то 16 а потом и 32 ну, ладно а потом 64 128 256 конечно таких сумм быть не может это получается что еще выше чем изначально был парамайнинг майнинг призм поэтому я тут думаю что алексей чуть-чуть ошибся но я еще раз повторюсь такая возможность есть есть возможность уменьшить parotax путем установки ноды и включением форжинга и вы увидите очень замечательные цифры. На самом деле, если посмотрите, я у себя в телеграм-канале даже публиковал, я ссылку под этим видеороликом ставлю на пост, где вы увидите, сколько вообще можно а, получать монет путем промайнинга, включив просто холд-статус. Там определенные условия еще должны быть не более 100, там, 9 110 тысяч монет но в этом посте как раз таки все будет написано и будут сравнены два кошелька сравнение двух кошельков один миллионник другой 100 тысячный и вы наверное сейчас удивитесь но 100 тысячный кошелек в холд статусе он получает намного больше монет чем миллионный кошелек вот такие вот дела капитал в 10 раз меньше но доход больше замечательно мы видели, как снижается интерес к монете, и снижался ее курс при росте паратакса. Логично, ну, возможно, так и было, все анализировать не будем, но да, интерес к монете упал. Но я не думаю, что это причина и есть сам паратакс. Мне кажется, если бы паратакса не было, то монета ЕП уже не было, наверное. Там бы уже все налили, все, что только можно. Там бы после запятой нулей было штук 100%. Потому что зашли реально хайпевики: Spacebot, Melini, еще всякие, которым только проценты рисуют и все. А они дальше вот, рефералочки будут грести, сливать все сразу же, потому что они в любых проектах сразу фиксируются, а в хайпах по-другому никак. Но призм же мы с вами не приравниваем к хайп-проекту. Поэтому Paratax он был нужен сто процентов был нужен Paratax. Логично предположить, что при снижении протакса должен происходить обратный процесс. Ну, логично, нелогично, очень дофига есть логичных людей вещей, которых не случилось. Безусловно, это логично, но эти люди, они уже обратно не вернутся и качать уже так не будут на таком энтузиазме. И я повторяюсь, снизить протакс можно, просто надо людям может рассказать об этой возможности, они а что-то там майору голову дурить, какие-то нововведения, чтобы еще какая-то часть сообщества сказала, да что это за хрень творится, то повышают, то снижают. Тем более вот, установил ноду, нажал на кнопочку форжинг, все, форжи монеты, а, hold статус включай, будет у тебя снижаться паратакс. Важно увеличивать балансы и структуры уже сейчас, пока курс низкий. Надо докупиться до 500-тысячного личного баланса. Сделать это по высокому курсу будет намного сложнее. И уже после анонса этого изменения, через неделю, мы не увидели бы монет на биржах. Их разобрали бы. Маркетинг и реклама сделали бы призм монетой номер один. Ну Но тут, в принципе, Алексей в заключении как раз-таки опроверг, наверное, вот свои первые высказывания. Потому что вот была мотивация, сейчас ее нет. Нет этих мотиваций, а тут а, внизу как раз таки и сказал, что сделать это по высокому курсу будет намного сложнее. Так что все-таки, друзья, мотивация осталась. И никаких анонсов, я еще раз повторюсь, на мой взгляд не требуется. Потому что те люди, которые еще до сих пор не знают, что про такс можно снизить, те люди просто не хотят об этом знать. Потому что информация уже весь YouTube по теме призм заполонен в чатах об этом рассказывают, показывают, приводят э, скрины, где есть скрин участника, у которого холд э, статус включен, и у участника, у которого не включен, и видна ощутимая прибыль этих действий. Поэтому, друзья, просто изучайте информацию. Осознайте, наконец, где вы находитесь, и, наконец-таки, разберитесь с нодами, с форжингом, с холд-статусом, потому что это как раз-таки, вот у Алексея был посыл, что надо уменьшать протакс, такой инструмент уже давно есть, он называется нода, холд-статус, путем включения форжинга. Разберитесь в этом, и прибудет вам счастье. У меня все.